Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Челеева. Сегодня я хочу записать короткое видео, видео отзыв о доходах после обучения Smart Money, даже не после обучения, а во время обучения. Я сейчас прохожу обучение, уже пошел третий месяц, значит обучаюсь я вот на такой платформе. Пройденные уроки это зелененькие. Галочки здесь, значит, ставятся, это если я выполнила домашнее задание и его одобрили. Чем это мне нравится, то есть домашние задания не пропустят, если ты что-то сделал не так. То есть тебе подскажут, расскажут, если, допустим, что-то непонятно, можно обратиться в службу поддержки, задать вопрос. Или в наших чатах в командных, то есть тебя без поддержки не оставят. Все, пробуем. Сделал урок, попробовал. Сделал урок, попробовал. То есть применил. Применяем мы это на нашей практической платформе. И еще задолго, вот вы видите, да, синие задания, которые я еще не выполнила. То есть, еще обучаться и обучаться, это второй тариф. А, то есть, задолго до окончания мы уже начинаем зарабатывать. А, то есть, мы применяем на своей практической платформе и уже получаем доход. А мой первый доход, значит, я сейчас вам покажу на нашей практической платформе. Вот я переключилась, значит, 150 долларов, смотрим. А, то есть, 150 долларов, ну, грубо говоря, это 10 тысяч рублей. А, очень даже ха, не маленькие деньги, особенно если а, вы очень часто как бы, принимаете участие в различных матрицах, различных значит проектах и как было раньше у меня я вкладывала но нигде ничего не получала никаких денег только обучали меня каким образом приходишь дают тебе скрипты как с памяти и куда с памяти и как отвечать а чаще всего даже не объясняли как отвечать людям здесь очень удобно здесь все автоматизируешь как показано в нашем обучении применяешь это все и только э, отвечаешь людям на вопросы то что непонятно эта система она полностью сама обучает полностью человека доводит до результата и самое Классная фишка, то, что вот эти вот все знания, которые вы получаете, вы можете применить в любом своем бизнесе. Кто-то работает с партнерками, кто-то в МЛМ-бизнесе, кто-то торгует различными товарами. Вот эта вот система, она подойдет, в принципе, везде. Что опять еще раз вернемся в наш личный кабинет. Здесь я вам покажу, значит, 150 долларов. Я их специально не стала выводить, чтобы показать, что они ну, как бы поступили. Команда у меня, сразу скажу, небольшая, так как я работаю ну, очень медленно, так как маленький ребенок не всегда позволяет мне ну, обучаться не всегда позволяет как бы, на полную работать, но тем не менее там по часу по два то что я выделяю в день, а может быть иногда <laughs> в пару в тройку дней, вот вылилось мне значит в пять человека регистрации, а те кто занимается ну, серьезно, ну, я не могу сказать что я не серьезно занимаюсь, просто как бы с ребенком не всегда получается вот. а те, кто приходят и сразу углубляются в обучение, сразу внедряют, у них результаты намного круче, намного больше. Регистрируются по 20-30 человек, даже в день бывает регистрации. Из этих 20-30 человек есть и проплаченные. Значит, те, кто начинают тоже зарабатывать, вот смотрим значит из пяти человек один человек партнер и я сразу зарабатываю 150 долларов, но нехило, нехило. Для меня это серьезное подспорье, особенно находясь в декрете. Декретные сейчас составляют на одного ребенка минималка 3 тысячи, на двух детей это 6000, тысяч, а тот, грубо говоря, 10 тысяч. Это, ну, ну это можно спокойно сидеть в декрете, если поднажать, поднатужиться, то можно получать и 10, и 20, и 30, и 50 тысяч в месяц шикарно вот мамочки кто сидит в декрете обратите внимание а, как на саму платформу где можно заработать так и на обучение то есть ну я не знаю обучаешься сразу получаешь шикарно и еще одна плюшка то что вы когда начинаете зарабатывать, начинают у вас все получаться, вы зарабатываете хорошие деньги. И только после этого вы можете вот эту вот платформу оплатить. Вот тут даются три тарифа, сейчас я нахожусь на втором тарифе. И, то есть с вас никто не будет спросить денег, с меня до сих пор никто не просит, чтобы вы оплатили эти уроки. То есть вот когда реально у вас будет крутой результат, вы сами захотите заплатить за эти уроки. в Благодарность основателям и разработчикам этой платформы. Так что все, кому интересно обучение, ссылка будет под видео. Все контакты будут под видео. Обращайтесь, стучитесь. Я с удовольствием расскажу, покажу, как можно заработать. И если вы приложите усилия, вложите свое... Время в обучении, то вы будете получать намного круче результаты, намного быстрее. И я с радостью буду приветствовать вас в своей команде, буду рада помочь. Всего доброго, с вами была Екатерина Челеева из Нижнего Новгорода. Всем пока-пока.